Привет! Я сейчас хочу рассказать про один замечательный продукт, который называется комплекс с каприловой кислотой. Сейчас мир так плотно, можно сказать, поражен грибковой инвазией. Да, люди списывают а, что-то там на паразитов и так далее, но есть такие вещи, которые, может быть, даже более сложно а, вы, выловить и а, еще сложнее вывести. Да? То есть это грибы. Это молочница, это запах ног, это перхоть, это тяга к сладкому, это тяга к пиву, это постоянное желание покушать сыра. То есть очень много людей имеют определенные зависимости, которые им навязывают грибы. То есть даже нашим иммунитетом управляет грибок. Да, но об этом можно читать, можно в этом разбираться. И для того, чтобы поработать с грибковой кастой, так скажем, да, чтобы ослабить их фон, потому что полностью грибов из организма вывести нельзя, и в этом просто нет никакого смысла. Нужно просто ослабить фон грибов, которые в нас присутствуют, которых стало слишком много. Действительно, люди, которые там, постоянно имеют тягу к алкоголю, тягу к сладкому там, и, так далее, и так далее, имеют какие-то кожные проблемы, много всяких симптомов, можете об этом потом почитать. Я рекомендовал бы пройти противогрибковую программу. Один из самых мощных продуктов – это каприловая кислота. В комплексе можно ее использовать с колодным серебром, король муравьиного дерева. В комбинации это дает очень мощный и сильный результат. Поэтому если вы хотите поработать со своей аллергией, возможно сделать так, чтобы ее не стало. Если вы хотите убрать различные зависимости не только себе, но и близким, то обратите внимание на полноценную противогрибковую программу, которую рекомендует программа NSP. То есть он очень мощный. Вот. Можно поработать со своей кандидой раз и навсегда. Можно убрать запах ног. И это просто работа изнутри. Это не какие-то крема, а это действительно работа изнутри. Потому что многие люди совершенно ну, не понимают, что грибок – это то, что поселилось и живет самое лучшее. Плюс еще и управляет в том числе и нервной системой. Поэтому если вы хотите поработать со своим здоровьем с точки зрения грибов – то обязательно найдите меня, задайте вопросы, как это сделать. И под этим видео будет ссылки на как получить консультацию по противогрибковой программе. До встречи.